Прошли выборы и в Государственную Думу, но еще и также вот в Ленском городском округе были выборы а, в областное собрание. И вы, как доверенное лицо КПРФ, насколько я знаю, еще месяц назад написали заявление ну, в соответствии с требованием закона о том, что вы с себя слагаете полномочия. Это не совсем так. Ну, то есть так, но значит, для того, чтобы стать доверенным лицом а, комиссической партии, ну любой партии, необходимо сложить в себя полномочия депутата. Потому что депутат не имеет права давить лицо. И, и где-то 20, да, 20 августа я написал это заявление, потому что меня сняли с выборов. Но решение, как ни странно, должен был принять Совет депутатов Ленинского городского округа. Потому что одно дело написать заявление, а другое принести в Центральную избирательную комиссию решение о том, что действительно мои полномочия сняты. Но совет депутатов, состоящий из этих единоросов, не собрался. И ровно месяц тянул время, пока выборы не кончились. Поэтому Центральная избирательная комиссия отказала мне в том, чтобы я стал доверенным лицом партии, потому что не было документа, что я перестал быть депутатом. Хотя на самом деле судебная практика показывает, что депутатом перестаешь быть с момента написания заявлений. Вот. И вчера, 20 числа, уже сентября, эта группа единороссов собрала мне очередное собрание И уже решил у меня полномочий, потому что ну, они выполнили свою грязную работу Они не пустили меня, не стал я давить на лицом партии а, Но ну, как минимум меня надо было пригласить на последнее заседание рассмотрение моего заявления Мало того, значит, надо было его правильно организовать, разослать документы Которые они почему-то мне не разослали. Я же еще депутат. И они потихую приняли решение, в том числе вот, снятие мое с то есть, меня депутатских полномочий. Но с этого не главное. Они еще приняли решение дополнительно платить по семь окладов главе и председателю совета депутатов в виде отпусков, то есть когда в отпуск человек выходит, ему 7 окладов, причем сделали только на этот год, судя по всему и глава, и представитель Депутатов настолько жадные и алчные, что им не хватает тех заработков, которые они зарабатывают, а очень большие деньги. Вот. Но они еще себе добавили, а также приняли изменения в бюджет, который никто не рассматривал. То есть они комиссию не проводили и все скопом, вот это все приняли. Вот. А вообще на самом деле, вот эта деятельность Единой России, она получила отражение в голосовании. Мы единственная наверное, из немногих регионов Московской области, в котором КПР победила безоговорочно. Вот несмотря на то, что они фальсифицировали выборы, в пятницу бегали по домам, якобы приглашали людей на выборы, и потом сразу к ним приходили с этим надобным голосованием, несмотря на то, что... У них 100% процентов диспансер проголосовал за Единую Россию. Но понятно, что за Единую Россию могли проголосовать только вот эти, как так, ну, к сожалению, психически ненормальные люди. Все равно они проиграли. И показатели по Госдуме по голосованию в Ленинском районе такие. 34% проголосовало за КПРФ. И вот с их фальсификациями 28-29% за Единую Россию. И везде так и наши э, кандидаты э, по Владамодавту округам победили, и на выборы в областную думу э, «Единая Россия» проиграла КПРФ. Это показательный случай, вот, до чего они довели район, что, несмотря на все их просимкации, бросы, а мы не, на двух участках уже нашли, где они бросают, ну, вот, несмотря на то, что они гнали бюджетников, заставляя их голосовать в пятницу, а потом, ясно, что они там подделывали, перекладывали вот эти вот бюллетени, «Единая Россия» не удалось победить. Их повсеместно, где не было вот этого сумасшедшего электронного голосования, где не было вот этих сумасшедших бросов, переписываний протоколов, везде Единая Россия проиграла. Вот. Ну а наши местные единоросы, они как раз типичные единоросы, они участвуют в мошеннических схемах по выводу земли, мы это знаем, и фамилии, их родственников, их самих известно, Они разворовали район. Многие из них попали в последствия, были осуждены за э, взявки. Вот. И они продолжают эту вот деструктивную деятельность, э, всячески э, ну, принимают решения не в пользу граждан. Вот. Поэтому с вчерашнего числа я теперь не депутат, но хочу обратиться ко всем э, моим избирателям. У, нас, э, у меня достаточно большой округ видно, что я продолжаю эту работу депутата, я теперь, поскольку я помощник депутата Зюганова по Государственной Думе, я буду, пока они пройдут до выбора, выполнять э, депутатские полномочия. У нас небольшая, но гордая фракция КПРФ, осталось три человека, я буду им всем помогать, естественно, в том числе и работать с документами, потому что, конечно, то, что сейчас делает Единая Россия с районом и с областью, это просто так оставлять нельзя, мы должны бороться. Как говорил мой друг Бондаренко Николай, боритесь за свои права.